Имя Квентина Тарантина хотя бы раз слышали все, даже люди, незнакомые с его творчеством. Без преувеличения гениальный режиссер снял такие фильмы, как «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Бешеные псы», «Однажды в Голливуде» и другие. Все ленты автора полюбились миллионам людей по всему миру, однако завидовать успеху и кусать локти стали не только коллеги Квентина, но и его собственная мать. В одном из подкастов 58-летний Тарантино признался, что ни центом не помогает своей маме Кони, он более 40 лет придерживается клятвы, которую дал себе еще в 12 лет. Дело в том, что еще ребенком Квентин был довольно необычным, прямо на школьных уроках он записывал в тетрадь не слова учителя, а сценарии своих будущих фильмов. За очередную такую провинность в школу вызвали маму-ребенка, и она встала не на сторону сына, в середине своей гневной тирады она назвала работы Квентина ничтожными, цитаты высосанными из пальца и приказала ему «заканчивать с этим». Когда она сказала мне это в такой саркастической манере, я ответил «хорошо, леди, когда я стану успешным писателем, ты никогда не получишь ни цента от моего успеха. У тебя не появится дома, отпуска и автомобиля для мамы». Ты ничего не получишь потому что ты так сказала признался квентин тарантино когда у режиссера спросили выполнил ли он свою клятву он ответил что помог матери с налогами но никаких домов и кадиллаков не покупал у тех слов которые вы говорите когда общаетесь со своими детьми есть последствия помните что ваш саркастический тон в отношении того что для них имеет значение имеет последствия добавил режиссер